Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас с каталогом обоев от бельгийского бренда Хрома. Коллекция флизелиновых обоев Аида. Успешный бельгийский бренд Хрома в коллекции Аида представляет качественные и оригинальные обои, которые способны сделать интерьер любого типа комнаты, будь то спальная, гостиная, столовая или другое помещение, намного лучше, стильнее и приятнее. Предприятие Хрома давно занимает на рынке ведущие позиции – благодаря творческому подходу к созданию обоев, высокой надежности и индивидуальным особенностям своей продукции. Бельгийские обои отвечают всем европейским стандартам качества и абсолютно безопасны для здоровья. Аида – это новая коллекция из серии каталогов лизериновых обоев, представляя собой разноплановые мотивы и обои-компаньоны, монохромные тона под текстиль, полосы и винтажные орнаменты. Данная коллекция флизелиновых обоев отличается своей изысканностью и элегантностью. Наличие традиционных геометрических и растительных орнаментов с восточными нотками придадут помещению мягкость и благородный акцент. Современный арт-дизайн коллекции «Аида» успешно смешивает западное и восточное, старое и новое, арт-деко и намеки на классику с «Этно». Цвета кости, серого или бежевого, мягко и ненавязчиво придадут спальне, гостиной или вашему кабинету элегантность и роскошь. Не привлекая к себе много внимания, они придают изысканность и благородства, в то время как обои с красным, желтым или синим фоном придадут стенам яркий выраженный восточный колорит. Дизайнерские решения необычные, новые и интересны. Узоры, традиционная решетка, марокканская плитка, растительные орнаменты помогут вам в создании действительно уникального дизайна. Также дополнительным плюсом данных обоев является износостойкость, их допустимо чистить щеткой. Кроме того, они обладают отличной светостойкостью. Они легко монтируются путем нанесения клея на стену, а при демонтаже удаляются без остатка.